нахожусь в Европе, я тут видел, э, транслировали то, что происходило в Амстердаме, эти когда <смех>, семь полицейских избивали там одну старушку какую-то в Амстердаме дубинками в мясо, старушку, не боевика, а пожилых стариков, я такого вообще не видел никогда, До, знаете, в России, при всем при том, что мы осуждаем эти избиения, э, значит, протестующих, все-таки так, чтобы лупить с размаха. Но э, вернемся в Казахстан. Вот меня, например, поразил совершенно э, просто чудовищный по своему такому чванству, я бы так назвал, ультиматум Маргариты Симоньян, когда она потребовала от казахов перейти на Кириллицу, там и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, такие вот э, голоса из России звучать вообще не должны, потому что казахское общество это услышит как безусловной попытку интервенции и захвата Казахстана. И это самая главная угроза, которая есть в этой ситуации. Действия России ни в коем случае... Я надеюсь, что российская власть, это, это, это, что она это понимает. И что эти звучащие голоса, там, Симоньян или Жириновского, это все-таки, скажем так, маргинальные достаточно звуки на этом общем фоне. Потому что казахи воевать не боятся это народ воинов, это народ мужчин. Есть в определенных российских э, кругах шевинистические э, элементы, э, позицию которую вполне озвучила Малгари, Маргарита Симоньян в своем посте. Пусть она армянам предложит перейти на Кириллицу, что она казахам-то, собственно говоря, претензии предъявляет. Давайте сначала Армения на Кириллицу перейдет, а потом уже, как говорится, будем за Казахстан браться. Маргарита Симоньян пусть сначала забь займется, как говорится, теми, кто ей ближе, потому что вот ее пост в Казахстане воспринят был крайне негативно, как ультиматум. Мало того, что женщина предъявляет уль ультиматум, мало того, что казахи были солидарны с азербайджанцами во время войны, армянка предъявляет ультиматум, и третье — это русский чиновник достаточно высокого уровня предъявляет такой ультиматум. Вы, мол, должны. С казахами нельзя разговаривать как с темной азиатской массой, это глубокое заблуждение.